Время бежит очень быстро, за окном уже конец декабря и буквально через пару дней настанет 2023-й. Новый год – один из моих самых любимых праздников. Мандарины, сладости, вечера у Камина, которого у меня никогда не было. И самое главное – это подарки. Подарки приятно получать, но еще приятнее их кому-то дарить. Именно поэтому сегодня я буду в роли тайного Санты. С вами, как всегда, Саша, и вы попали на Майнстаг. Приятного просмотра! Над этим сюрпризом я начал работать еще в начале декабря, но из-за технических проблем я приступил к воплощению идеи лишь в середине месяца. К этому моменту мне успели подогнать во двор целого снеговика. Снеговик удался действительно крутым, такой забавный и отчасти даже милый. Так, мальчики и девочки, тут такой прикол, мне сказали зайти... Блин, я уже отсюда вижу, что за прикол... Ёпта! Какая красота! Офигеть! Красиво-то как! Ё-моё! Вот это, вот, это, вот это интересная штука! Ну это, конечно, вау! Блин, знаете, у него еще морда, как у Прям реально! Блин, очень круто! Реально, я ставлю лайк! Интересно, а что в нем внутри-то? <смех> типа, я не знаю, стоит, не стоит, но я боюсь трогать эту красоту. Можно, короче, снизу пролезть и внутренности достать. Она была потрошителем снеговиков. Полное видео с этим снеговиком вы сможете посмотреть по подсказке, но сейчас не об этом. Что же можно подарить любому майнкрафтеру, но при этом не оскорбить его? Правильно, алмазы. Алмазы необходимы всем, и необходимы они всегда. Но алмазы надо добыть, и добыть в определенном количестве. Я скооперировался с DLZ, узнал сколько игроков на сервере и посчитал приблизительное число алмазов. В первоначальном варианте подарка должно было находиться 16 алмазов, но на 17 человек мне бы потребовалось 4,5 стак алмазов, а это, знаете, очень много. Поэтому я решил уменьшить это количество до одного алмазного блока, и необходимое количество алмазов стало в 2 раза меньше. Опять... Играем в копателя, я не знаю. Um, снова строим какие-то муравьиные норки. Теперь высоту один блок, а не в два, как я это делал до этого. И копаюсь я на минус 54 высоте, а не на минус 50, какой там, 59, что ли, я копался. Причем в два блока. Это было немножко неграмотно, меня поправили. О, ля, ничего себе. А ну, берем кирочку на удачу. Люблю алмазы. Шесть алмазов. Блин, что-то мало на самом деле. Печаль, печаль. Мне нужен раб, который будет за меня все это делать. Будет играть с моим скином. А я просто буду <свы> ждать и монтировать материал. Вот я сейчас буду копаться целый час. У меня место на диске закончится. <свы> <свы> um, я нашел какую-то шахту. Окей. Uh, что дальше? <свы> Тут 100% нет алмазов. Давайте... Походим, наверное, а вдруг и есть. Откуда мы знаем, да, правильно? Я свижу, как за мной идут по миникарте. Ты задрал. Не, серьезно, я после того случая с мелким зомби без мини миникарты играть боюсь. Мне страшно. С днем золотоискателя. Блин, ну грави, ну серьезно, Кому он Я вас ненавижу. У меня блоков нет. Ой, что я сделал? Епт, на что я сжимал. Преобразовал кинетическую энергию во внутреннюю. Ёб твою мать. у нас тут физика что ли? Не, я конечно писал по физике, но я вообще ничего не понял. Добывать мне пришлось не так уж и долго. Буквально один вечер, проведенный в шахте, и вуаля, 153 алмаза у меня в кармане. Ну или в инвентаре, если быть точным. Способ их добычи я немного изменил. Вместо того, чтобы возиться на 59-й высоте в два блока, мне посоветовали копаться на 54-й высоте в один блок. Не скажу, что алмазов там херова туча, ибо алмаз сам по себе довольно редкий ресурс, но все же на этой высоте они попадались мне намного чаще. А теперь вернемся немножечко назад. Помните, я сказал о том, что я скооперировался с Дилзи? Я решил помочь его с грандиозной елкой на Новый год, а именно помочь с деревом и с листвой. Еще до добычи алмазов, я начал выращивать сосны Уже по испытанному способу Как по мне, это уже превратилось в какой-то ритуал Который я повторяю из ролика в ролик На алмазах наш подарок не заканчивается В любом новогоднем подарке Должно быть что-то вкусное и сладкое В нашем случае это печенье и тортики С тортами у меня проблем не было За минут 10 у меня было 17 тортов а вот с печеньем не все так просто. Как мы все прекрасно знаем, печенье можно скрафтить из двух пшениц и одного какао-боба. Если же пшеница у меня вагон и маленькая тележка, то какао-бобов у меня не было от слова совсем. Поэтому я двинулся на их поиски. На самом деле, мне их даже искать не пришлось, я уже прекрасно знал, где они находятся. Как-то в начале сезона я вместе с Кубовским пробегал мимо джунглей, которые находились недалеко от спавна. Именно там я смог их добыть. Но вот незадача. На 17 стаков печенья мне нужно 136 какао-бобов, а у меня было всего лишь 50. Мне пришлось выращивать их, и мне очень повезло, что созревают они очень быстро. Следующее, без чего новогодний подарок не будет подарком, это тупые поздравления. Для каждого участника я подготовил индивидуальные поздравления. Не, ребят, я серьезно. Я серьезно составил 17 различных поздравлений. Для того, чтобы игроки смогли прочитать труды моей умственной деятельности, мне необходимо сделать книгу с пером. Для крафта мне потребовались перо, чернильный мешок и книга. Перья у меня были, а вот остального как кот наплакал. Сначала я отправился за спрутами, чтобы отжать их мешки. А затем я приступил добывать кожу для книг. Что ж, все необходимое мы с вами собрали. И сейчас самое время декорировать сундук, в котором будет находиться подарок. Для каждого подарка будет один и тот же дизайн. Немного ну, а чего вы хотели? Посидев и подумав, я сделал примерный набросок того, как это будет выглядеть. Кое-какие предметы я заменил а кое-какие оставил. После того, как я определился с дизайном, я взял все необходимое и отправился их раздавать. Опа, опа. Подарочек от Саши Ари. Так, значит, подарок от Саши Ари. По-моему, Саша Ари только сундук сделал, надо этого него снести. Подарок от Сашки Ари, рядом с подарком гусе раскрытым. А вот сейчас э, сижу такой на базе и такой, хопа, а тут подарочки от Саши Ари. Подарок для Сайтека и подарок для Пакетыча. Так, что ж тут в книжке? С Новым Годом! Панды очень милые создания от Сашки Ари. Печеньки я тоже люблю, тортик, алмазный блок, о, и книжечка, давайте посмотрим. С Новым Годом! Огромное спасибо за Снеговика. Да всегда, пожалуйста. Вот, так, так вот, подарок от Саши Ари. Блять, я слышу паука. Алмазный блок, невероятно, целый алмазный блок. Но я так понимаю, что он вообще практически всем подарил людям по алмазному блоку, поэтому он там реально супер разорился на целый стак алмазов. Подарок от Сашари. Угу. Ну, пусть просто. Тортик, печенье, алмазный блок, ну, неплохо. С Новым годом, хочу утку с яблоками. Кстати, огромное спасибо за подарок от Сашки Ари. Ого. Как мило, неплохо. Ладно, хорошо, прикольно. Не знаю, что во втором сундуке. Сейчас глянем. Значит, автор Саша Ари. Ой, это Ромалян. Стоп. Вот. Ой, едрить, класс. Oh no! Так, я надеюсь здесь стишок какой-нибудь веселый. А. Ew, this is so а, с Новым годом, Никитка, желаю тебе, чтобы в наступающем году твоя S была хорошо. От самого Сасного школьника, от Сашари. Ебать, респект за такое поздравление. И здесь есть самое главное, алмазный блок и алмазный кок. И торт есть, конечно же, который я сейчас поставлю. Вот, нормально, типа, спишь и спишь и хаваешь. О май был это что, кальцит? У меня есть кальцит? Офиге, редстоун, вот этот Алмазы! О, торт! Кстати, торт я не делал до сих пор. Вот это я, конечно, лох, надо торт быстрее сделать. Печеньки, печеньки, печеньки, печеньки, ягоды и дубовые листья. А здесь какая-то книжонка для меня. Для меня от самого Саши. Итак. Что это, господи, боже мой. Наверное, это, это кися, это кися. По-любому, это кися. С Новым Годом, девелзишечка наша. Спасибо за самые крутые ивенты. Жду оргию на Майнцак. Угу. С любовьями, самая ведьменная ведьма из всех ведьм сервера. Ладно. От самого колдунского колдуна. Большое спасибо, колдунский колдун. Подарок очень классный, спасибо, Саша Ари, а теперь очинить базу ебаную. И печеньки, печеньки. Ну я книжечку в рамку поставлю, это артефакт. Спасибо, Саша Ари, за подарок. Спасибо. Большое спасибо, Саша, спасибо. Мне очень приятно. Помазанный блок, круто. А самое главное, торт, кайф. Слушайте, прикольно. Спасибо, Саша Ари, что сделал такой ПОДАРОК